всем привет дорогие друзья биржа и убит проводят очередной аэрдроп я уже об этом вам говорил повторяюсь добавили новые задания это за видео в youtube за видео в TikTok, за пост в facebook пока что не работает почему-то не принимает ссылку выдает ошибку не только у меня в чате я пообщался у некоторых тоже есть то же самое но за пост в ВК здесь все без проблем работает за пост и за Twitter есть уже первое начисление за регистрацию Неважно когда вы прошли регистрацию до Airdrop или после нажмите выполнить и проверить получить 300 монет поступит вам через 7-8 дней после проверки заданий то есть выполняйте задания через приблизительно неделю они у вас начнутся постепенно проверяться и монеты будут капать на баланс 4 700 мы с вами получали за вот эти вот задания теперь дополнительно будем еще получать 2 800 мой QR код кому нужен ссылка в описании под видео проходите регистрацию и принимайте участие торги стартуют в июне за это время можно хорошо заработать токенов если не пропускать Ежедневные задания. За первый депозит вам дают 700 фастдолларс. За трейд можно, например, в валютной паре биткоин купить трон. Потом перейти сюда в дефи, найти валютную пару трон-биткоин и обменять обратно. Потом заходите сразу в два раздела, за один трейд выполнить, получить и за своп выполнить, получить. 10 дайсов делайте вот здесь на сайте. Тут не вздумайте очень большие суммы. Можно тот же самый трон использовать для игры в дайс. Выберите там минимальную сумму. И играйте. В принципе, это сделать несложно. Посмотрите, какие суммы будут вот здесь вот в отсчете. В разделе дайс. Там обычно играют люди на минималке, и вы по их суммам уже определите, насколько можно делать ставку. На этом у меня все. Проходите по ссылке, регистрируйтесь и выполняйте задание ежедневно. Всем пока!